Индикатор для бинарных опционов – простая скользящая средняя. Скользящие средние – Moving в являются одними из самых первых индикаторов, которые используются трейдерами во всем мире и подходят для абсолютно любых рынков, включая бинарные опционы, потому что он основан на усредненной цене. Существуют различные методы алгоритмов расчета индикатора скользящей средней. Простой, линейно взвешенный, экспоненциальный и сглаженное перемещение. Все эти модификации имеют свои плюсы и минусы, но использовать их все в торговле бинарными опционами не имеет смысла, так как они работают похожим образом. Поэтому подробно мы рассмотрим самую популярную и чаще всего использующуюся трейдерами модификацию SMA Индикатор скользящих средних присутствует в любом терминале и почти на каждой торговой платформе, в том числе и в терминале MetaTrader 4. Чтобы добавить индикатор на график, необходимо в навигаторе выбрать раздел «Трендовых индикаторов» и найти там Moving Average. Также можно добавить индикатор с помощью верхней панели меню, выбрав «Вставка», «Далее индикаторы» и категорию «Трендовые». В открывшемся меню настроек индикатора можно настроить период – это количество баров, которые будут приняты для расчета линии индикатора, сдвиг – данный параметр визуальный, метод. Так как рассматривается СМА, то и метод стоит выбрать Simple. Применение к ценам Лучшим вариантом всегда является Close – закрытие цены. Стиль – данный параметр визуальный. Индикатор SMA можно использовать по-разному. Самые популярные варианты – это определение тренда, определение моментума, определение уровней поддержки и сопротивления. Теперь рассмотрим каждый из вариантов подробнее. Определение тренда с помощью индикатора СМА. Определить тренд с помощью простой скользящей средней очень легко. Когда тренд является восходящим, то цены находятся выше индикатора СМА и даже при пробитии линии не задерживаются под ней надолго. Когда тренд является нисходящим, то цены находятся ниже индикатора СМА и почти не пересекают линию снизу вверх. В данном случае использовался период 21 но чем выше период средний, тем лучше она будет показывать тренд, так как ложных пробоев почти не будет. Обратите внимание, например, уже с двумя разными периодами. На отмеченном участке видно как 21 е периодная средняя белая показывает лишь локальную тенденцию, а 200 е периодная средняя желтая показывает общий тренд. Определение моментума с помощью индикатора SMA. Если говорить проще, то моментум это сигнал того, что тренд заканчивается или наоборот начинается. Данный метод показывает скорость изменения ценового движения. Для того, чтобы определять моментум движения цены, потребуется использовать три скользящие средние с периодами 50, 100 и 200. Если скользящие средние начинают переплетаться, тренд скорее всего закончился и начинается флэт. Но как только происходит отдаление линий друг от друга, начинается тренд. Определение уровней поддержки и сопротивления с помощью индикатора СМА. Индикатор для бинарных опционов СМА может стать хорошим способом для определения уровней поддержки и сопротивления. Но любой период меньше 200 не подойдет для этого. Обратите внимание на график, где использовались периоды 50 и 100. Очень хорошо видно, что есть хорошие отскоки, но пробоев в разные стороны в разы больше. А теперь тот же участок, но уже с периодом равным 200. Цена хорошо отталкивается от уровней, а при пробое ценой индикатора линия сопротивления уже становится линией поддержки. И важно запомнить, что нет смысла искать сильные трендовые движения на графиках меньше, чем М5. Заключение. Очевидно, что индикатор скользящих средних СМА можно использовать как в торговле бинарными опционами, так и на рынке Форекс. Не стоит забывать, что лучшим вариантом проверки любого индикатора или стратегии для бинарных опционов будет торговля на демо-счету. Это позволит не потерять средства, если будут допущены ошибки во время торговли. А правильно подобранный брокер – это основа прибыльной и надежной торговли. Найти такого брокера можно на нашем сайте в рейтинге брокеров бинарных опционов. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал. Желаем удачной торговли!